Креативные квартиры с ремонтом в жилом комплексе Хобзоленд. Друзья, всем привет! И в сегодняшнем выпуске действительно креативные квартиры с ремонтом в жилом комплексе Хобзелэнд. Для тех, кто не знает, Хобзелэнд находится в Лазаринском районе, ближе к Луо, в пешей доступности моря. Сейчас взлетим на коптере, покажем, где сетевые магазины, где школы, садики, покажем всю придомовую территорию. Здесь есть бассейн, детская площадка, есть мангальная зона. Есть лес с заброшенным садом с хурмой. Есть лес, где можно ходить по грибы. Квартиры будут классные, в разном бюджете, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Квартир будет несколько и реально будут креативные. Возле каждого дома есть вот такие лавочки, есть просто лавочки, да, а есть лавочки, где можно покурить. Представляете, первую квартиру будем смотреть дизайнерским ремонтом, вот в этом доме, он является один из а, самых приватных. Почему? Потому что у него отдельный въезд, а вообще в Хобзленд два въезда, вот он второй, большая-большая территория. И, друзья, в поддержку данного видео, пожалуйста, поставьте лайк и напишите, ну, хоть какой-нибудь комментарий, что вам понравилось, что не понравилось. Вот так выглядит дом. С другой стороны, здесь тоже есть лавочка, вот такая придомовая территория. И все в зелени. Можно вот по этой лесенке спуститься. И вы попадаете это места общего пользования, да? Ну, вот оно. Такое выложено брусчаткой. Как видите, проблем с парковкой нет. От слова совсем. А вообще, жилой комплекс Хобзелэнд состоит из восьми домов. Первые этажи – это были гаражи. <почти>, Почти все из них сделали апартаменты. А потому что территория большая, парковки хватает всем. Красиво так стеночку затянули, как будто бы плющим. А это место для пикника в жилом комплексе. Хоп за ленд. Оцените, пожалуйста. Но скажите. это же дорого стоит. Я про беседку и мангальную зону. Да вообще по приватности. И прямо возле беседки протекает такой мини-ручеек. Наполняется только после дождей. Сидите вы такие, греетесь на солнышке, может быть, книжку читаете, а может быть семечки в куле грозете. Лепота? Ну вот как-то для людей все сделано. Ландшафтное озеленение, лавочки, мусорные урны, как положено. А за этим забором прячется бассейн, который скоро будет функционировать. <клышко> <клышко> Достаточно современная, такая немаленькая детская площадка. И кто это такой тут злой? Ну и что ты из себя злюку-то строишь, а? на Подъезд чистый, аккуратный. Заходим в квартиру. Новый, абсолютно новый дизайнерский ремонт. Как у вас первое впечатление? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно ваше мнение. То есть такая прихожая. Санузел. Плиточка такая прям интересная. А Далее Зеркало с подсветкой. Люстра дизайнерская. Вообще, мне уже очень нравится. Вообще, мне всегда здесь нравилось. Вот всегда. Это место. гардеробная. Тут такая подсветочка. Тоже еще. Ну сюда, наверное, зеркало да, просится. Ну да. Дальше. Это квартира с видом на море. Кухня-гостиная. Владимир, сотрудник, тоже снимает для своего, так скажем, контента, да? Анна, ну что ты там прячешься? А? Ты на свой ТикТок снимаешь? На TikTok, да. На ТикТок, да? Со всех сторон. 60 метров, наверное, забыл я сказать. Да, два балкона. То есть один балкон получается вот на всю территорию, ну, что хорошо, это вот он приватный, отдельно стоящий дом, да, с отдельной территорией. Смотрите, с, с первого балкона тоже видно море, фасад вентилируемый, кстати, но со второго балкона море будет лучше видно. По ценам, друзья, чуть потом, потом здесь несколько прям предложений вам. Покажу несколько квартир, все по хорошей цене, прям по очень хорошей цене. Вы же знаете, я люблю вам показывать варианты по хорошей цене. Дорого не люблю показывать. Вот это что-то. Вот. Ага. Ну, действительно, такой дизайнерский ремонтик. И второй балкон. Вот вместе с балконами квартира 60 квадратных метров. Тут вот две лавочки. Одна для курящих, другая не для курящих. Автобусная остановка прямо рядом с домом. Жилой комплекс Хобза Лэнд. И давайте море еще покажу. Вон оно морешко. Совсем близко. Эта квартира немного попроще, но намного больше площадь. Я уже оценил дизайнерские вешалки. В общем, вот такая прихожая. Она по панировке чем-то похожа, но здесь есть второй этаж. Совмещенный санузел. Смотрите, гардеробная в принципе в том же месте, да, получается? Только она несколько другая. Это вход в комнату, но туда чуть, -чуть позже. Это типа кухня, но сказать, что она совмещенная с гостиной, наверное, нельзя, да? Ну контурный газовый котел, кстати. Хотя, почему нельзя? Диван же есть. А это значит, что можно разместить гостей. Такое интересное решение. Да, Владимир? Попроще квартира, но зато она и подешевле. У нее цена, друзья, вы сейчас обалдеете, когда я вам назвучу цену. Их а летом как здесь зелено. В общем, это... Первый балкон. Так вот, включая все балконы, общая площадь 98 метров, плюс второй уровень. Такая, как бы, не знаю, как ее назвать, Эту квартиру, она такая, ну, безусловно, она интересная, да, здесь вот можно позаниматься спортом, ну, попроще, просто попроще, она как бы со своей такой изюминкой, я бы сказал, да. Кстати, теплые полы. Здесь не по всей квартире, но там, где требуется, они есть. Это второй балкон. Балкон номер два. И сейчас поднимемся на второй этаж. Там есть потайная комната. В общем, я говорю, это очень такая креативная квартира. Обязательно посмотрите это видео до конца. Вот такое решение? Ну, такого решения я еще не видел. Как вам такое решение? Дизайнерское. Че, Ань, там ты видела потайную комнату? Я вообще, ребята, заблудилась в квартире, и я не смогу Короче, помнить, давайте ничего. по порядку. Смотрите, мы, значит, поднялись на второй этаж. Второй уровень – это спальня. Спальня с таким вот окном. И что хочу сказать. Посмотрите, вот она потолок скошенный, да? но ну, вот я стою во весь рост. И как бы, ну, я не достаю до потолка. Вот. На этом квартира-то не закончилась идем дальше идем дальше это пошли пошли это, комната. это это комната здесь в общем это мастерская хозяйская вот она сказала так то есть а, собственник сказал что здесь моя мастерская но она вот слегка прям не доделана но я думаю у многих это будет просто как гостевая комната а дальше смотрите что тут интересно вообще сейчас вы офигеете ну понятно здесь этот а, санузел ну обычно из душевой кабины то есть санузел здесь, он разделен, вот, разделен, квартира, и дальше, да? смотрите дальше, друзья, как вы думаете, что это за дверь? А это, прикиньте, потайная дверь, потайная дверь, потайная комната, то есть она не принадлежит вашей квартире, не принадлежит вашей квартире, но вы... А, Можете пользоваться этой потайной комнатой. Настя, как ты думаешь... Ой, Настя говорю. Ань, как ты думаешь, Анастасия собственник, чем она <соцентричная> занимается? <соцентричная> Настя, это наш продавец. Извините, минуточку. <соцентричная> Ань, ты что, приезжала? Короче, Анастасия, продавец, занимается здесь йогой. Вот именно в этой комнате. Но на минутку здесь ничем, ну ее нельзя чем-то захламлять или еще что-то, потому что это вторая потайная дверь, из которой сюда могут зайти пожарники. И потому что у пожарников здесь на минуточку пожарная лестница. Вот такие дела. А мы двигаемся дальше. А это вот про то, что я вам говорил, смотрите. То есть, вот здесь можно поставить витраж. Я вам там показывал такое уже помещение. Да, это не жилое, это апартамент. И будет 29 метров. А так, пожалуйста, 23. Смотрите, какая классная студия. В десезон сдается 20 плюс коммунальные платежи. Ну, прям ремонтик такой хороший. Мне понравилось. А летом посуточно не будет отбоя. Ну, две с половиной, до трех с половиной. Вот мне собственник сказал, что до трех с половиной. Ну, вполне себе. Это осушитель. Теплые полы. Довольно-таки неплохо. Стоимость. А стоимость озвучу прям чуть позже, хорошо? Друзья, вот то же самое. Такого вы еще не видели. Нужно смотреть внимательно. Заходим в апартаменты. Я прям сразу оценил ремонт. И вообще всю идею. Ну, ремонт прям... Ну, классненький да он как бы не сильно там дорогущий да сейчас вы скажете там икея там еще что-то ну так все со вкусом сделано прям вот прям такая теплая она прям теплая такая душевная квартира ну апартамент в смысле смотрите общая площадь 54 метра И это мы находимся сейчас в спальне правильно В спальне мы находимся где у нас спальная кровать телевизор шкаф все как положено совмещенный санузел с душевой кабиной вот внимание дальше мы попадаем на кухню попадаем на кухню здесь холодильник стиральная машинка и так далее смотрите что самое интересное дальше дальше смотрим у кухни есть отдельный вход отдельный вход есть вот он чик вот такие зашли. Да. Как раз Владимир освобождает. А есть еще один вход, смотрите. Вот, есть еще отдельный вход. Как бы в ту квартиру, но в другую. Почему? Потому что она по кадастровому номеру поделена на две. Общая площадь 54 метра. То есть вы можете купить ее с родственниками со своими, сдавать в аренду, приезжать сюда, с родственниками, отдыхать и пользоваться общей кухней. Понятна вам идея? Я думаю, да. Постарался объяснить доходчиво. Какой вот водонагреватель. Теплые полы здесь. Вот осушитель. То есть продавец, он продумал все до мелочей. Мне цветовая гамма прям, ну уж, очень понравилась. И с этой же спальни вы также попадаете в ту самую общую кухню. Как вам такая идея? А теперь внимание. Там было 23 метра за 6500, а здесь 29 метров всего за 3,5 миллиона. То есть вы можете тут сделать такой же ремонт и неплохо заработать. Вот это помещение, вот Паригель, по вот оно идет, с отдельным входом, стоит всего 3,5 миллиона. Вот это помещение уже продано. Вообще... А навигатор показывает, что пешком до пляжа идти что-то около 15 минут. Там смотря какой пляж. На машине ехать 5 минут. Поэтому мы половина пути проедем на автомобиле и потом пройдем по пешочком. Автобусная остановка прямо возле дома. Не успели выехать, где навигатор говорит, плавно поверните направо. Вот вам ориентир. Магазин мебель. И Вот мы такие едем. Могли бы идти пешком. А как у нас сегодня активность? У нас сегодня активность нормальная. Просто мы очень стали спешить. Нам еще нужно посмотреть один очень классный земельный участок для строительства коттеджного поселка. До конца осталось ехать 600 метров. А потом? А потом пешком. А вам ничего не напоминает вот этот домик? Это мини Зленд, я его назвал. Похоже, да, очень проект? Да, детские площадки здесь оставляют желать лучше. В общем, на тот пляж, на который мы едем, он называется Ксения. Есть еще другой пляж. И, кстати, как я говорил ранее, здесь есть ЖД-станция. То есть здесь можно пройти и пешком, вот с левой стороны получается тротуар. Нужно проехать на машине. То есть мы едем столько, сколько сможем ехать. В общем, до моря получается около 15 минут спокойным шагом. Ближайший мини-маркет в 700 метрах. Ближайшие сетевые магазины, такие как «Магнит». «Пятерочка» находится в 3 километрах. В трех километрах находится «ЖД-станция». И примерно в 2-3 километрах находится ближайший детский сад. И школа. Теперь по ценам. 60 метров с новым дизайнерским ремонтом стоит 17 миллионов. 98 метров двухуровневая стоит 16 миллионов. 6,5 миллионов стоит 23 метра с новым ремонтом. 54 метра стоит 12,5 миллионов. И 3,5 миллиона стоит черновой апартамент. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Поставьте лайк за наше старания, ведь это совсем не трудно. Подпишитесь на канал, если спорта этого не сделали. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные также много любопытного в соцсетях, туда тоже подпишитесь. А у нас на сегодня все. С вами был Дмитрий, Анна, Владимир, канал Wall Street. До новых видео. Пока.